Красота и здоровье. Секрет красоты лица и глаз. Секретом красоты лица и глаз является такое растение, как алоэ. Еще в древности люди именовали алоэ растением бессмертия. Это и неудивительно, так как данному лекарственному растению свойственно как укреплять здоровье, так и продлевать молодость, а также жизнь. Наши предки использовали сок данного растения для придания глазам блеск и яркости. На сегодняшний день экстракт и выжимки данного растения можно встретить в составе многочисленных косметических средств, таких как пенок, кремов и даже домашних масок. Так, к примеру, чтобы придать коже сияющий здоровый оттенок, необходимо взять алоэ, снять с него кожуру, размять мяготь и использовать ее в качестве компресса. Маскам из мякоти данного растения свойственно уничтожать также патогенные микроорганизмы, улучшать процессы кровообращения, а также предупреждать возникновение прощения. Накладывать такую мякоть можно как на лицо, так и на шею, а также на область декольте. Сок алоэ можно принимать внутрь, по одной столовой ложке перед каждым приемом пищи. Его использование позволит обогатить организм всеми необходимыми микроэлементами витаминами. Его употребление перед едой способствует улучшению пищеварения и усвоению пищи. Вот такой секрет красоты лица и e квас. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.